Уважаемые сограждане, на канале много роликов о ситуации в нашей стране, предлагаю вам самостоятельно, не спеша, разобраться в вопросе, кем я являюсь, гражданином какой страны, РФ или СССР, по закону, по правде. Если вы слушаете и читаете этот текст, то значит не зря создаем ролики, смотрим видео, далее исследуем материалы самостоятельно. Сейчас кто-то из вас скажет, а что мы можем сделать? Отвечай сам за себя, за свои поступки. Все ждут, что придут наши и помогут. Наши не придут, потому что наши – это ты сам. Научись уверенно говорить правду. Вся твоя жизнь состоит на 90% от тебя самого зависит. И лишь на 1% от обстоятельств, которые на 99% зависят от тебя, твоей совести и чести, включая ДНК памяти о твоих предков. Почти под каждым роликом ссылки на наши запасные каналы. Спасибо за внимание.